Всем привет! Сегодня у нас очередной раз въезда спорт, на которой стоит ресивер ТМРейс. Красненький. Если вы помните, мы первый раз снимали, но еще не доделали все полностью как хотели. Ну и решили вот сегодня, хотя мы катали где-то в начале месяца, по-моему, числа 7, как я помню. Это было лишь 6. Да, по-моему, 6 Сегодня уже 24-е. И немножко я все-таки там фазы изменил, фазы регулятора. И ну, поправил прошивку. Сейчас пытаемся опять выкатать объемную эффективность. Ну и все данные с набрать как бы, чтобы потом можно было проанализировать. Ну и по приезду потом я, естественно, а, ну да, катаю все это при помощи Кудждея э -э, Решатовского и им же и буду обрабатывать уже логин накопленные. Ну и потом еще обработаю, зашью уже в нормальную, на нормальную прошивку все это, а не на обкаточную. Ну и дома еще потом проанализирую более плотно, там по времени будет поболее, что и как и к чему стремиться дальше, опять же. Ну, тут особо как бы никаких таких интересных вещей нету, потому что ну, просто катаемся и катаемся в Плюс еще были проблемы на холостую, ой, на холодную какие-то подтраивания, да, как ты говорил. Ну, на холодную, да, то есть, когда машина горячая, вопросов вообще нет. Но на холодную она могла обороты как бы, ну, неравномерно держать. И при трогании, когда еще двигатель не прогреет, она прям могла задупывать. Ну то есть тоже ее вот в прошивке был вопрос. Ну я там поменял некие параметры. И попробуем. Ну, опять же, на холодную нам не проверить, потому что мотор сейчас горячий. То есть не будем же ждать, пока остынет. Но я думаю, что потом ты испытаешь, и будет видно уже. Что и как, если что, потом я поковыряю и подъедешь еще раз. Такая же ситуация была вот товарищи который тоже на спорте Вот к вам приезжал Да, да ну... У нее такая же вот ситуация была если Я себе переписывался типа, Тоже вот она как бы дергалась вся На холодную Ну посмотрим, да Там скорее всего смесь Бедноватая, наверное, все-таки на холодную А коррекция по датчику кислорода Она не включается В этот момент, потому что Двигатель холодный, более богатые смеси Ну как бы идут и Включение датчика кислорода в работу как таковой, адаптация, она происходит где-то там на 70 или 75 градусов, я помню, в прошивке, а то может даже и на 80. Ну, естественно, поправки, поправки вот эту там, поправки нету. То есть оно сам сам себя в этот момент не может обучить на смесь. Но я гляну еще, конечно, что и как, и за чего это может быть. Но, в принципе, надеюсь, что вот то, что я сейчас сделал, оно уже будет, ну, получше все это будет происходить. Плюс еще все-таки потом надо будет как-то фазорегулятор покрутить. Сейчас мы вот объемную эффективность покрутим, и фазорегулятор надо более плотно заняться им, и я не знаю, но ну, времени там уйдет немерено, но я по попробую людей, ну, может, может и ты как-нибудь приедешь тоже, потом покрутим еще фазорегулятор, да. но там очень долго и муторно надо прокатиться, поправить, прошить, посмотреть, как будет. Потому что суть в том, что данных вот на данные валы, которые на спортах ставятся, по подъему мы еще, ладно, можем как-то ну, измерить просто, вынув валы. Но при этом мы не можем, точнее, не знаем, какая фаза у этих валов. Ни у впуска, ни у выпуска. И поэтому непонятно куда их крутить относительно коленчатого вала при разных наполнениях и оборотах. Ну и там будет видно, потому что это экспериментальным путем, только можно добиться и проверить. Если мы поймем как и куда, то будет уже понятие как более точно выставить валы, чтобы была максимальная отдача по крутящему моменту, ну соответственно и по мощности. Ну, в общем-то, тут ничего такого интересного нет. Ну, от себя скажу, что прошивка прям дает конкретно, ну, конечно, еще ресивер, потому что после 5000 она прям подхватывает шикарно. Мне очень нравится. Она по сравнению со стоком, прям не совсем прям, другая машина, но очень крутая. То есть, э, я, я доволен. Ну да, тут как бы получается и задержек вот этих на работу дросселя нету. крутящий момент, более правильно выставляется. он. Ну резвее как бы получается там есть некие параметры которые задают вот э, рост крутящего момента у мотора э, в стандартной прошивке они занижены а здесь они приподняты соответственно как бы и реакция на педаль более такая адекватная происходит и нарастание вот этого момента более стремительное то есть во времени оно не медленно а нарастает там дроссель медленно открывается а именно как-то более эффективно более так эластично все и плюс еще само собой ресивер очень немалую роль играет потому что э, стандартный ресивер он от X-Ray от обычного 1.8 мотора и рассчитан на низкие обороты э, у него соответственно вот эти э, раннеры как таковые трубы от э, самого ресивера очень длинные и чем длиннее эти трубы и больше объем самого рисака тем э, на более низкие обороты он рассчитан, то есть резонансные частоты немного другие Здесь же как бы на Вести Получается э, Валы у нас более верховые То есть они начинают работать с более высоких оборотов Но э, Они там оживают как бы. Но ресивер при этом не дает э, Нарастать вот этому моменту Потому что он Длинные раннеры вот эти И на низкие обороты Стандартный машине где-то э, рост максимальный момент у нас происходит на 18 если правильно фазики выставить э, где-то на пяти тысячах оборотах пиковое вот это значение максимального момента крутящего наполнения а потом оно резко так вот прямо валится вниз туда. Э, сейчас после пяти прям такой подхват и до 7000 она тянет тянет тянет мы, мы в прошлый раз катались проверяли вот это прям все замечают, кого из друзей не катал, вот что после пяти прям такой подрыв, ну как бы не дурно, подрыв, понятно, но все равно прям чувствуется, прям такой начинает придавливать весь чуть-чуть. Ну, в этом плане, я даже когда была прошивка это же, ну то есть от э, Вадима, но поставили ресивер, прям сразу разница почувствовалась. Я как только от ребят выехал, когда поставили, прям ну, ощущения другие были. Ну мы хотели как бы испытать ресивер, да, поэтому да. мы тебе и советовали ТМРЭС поставить и э, изготавливали именно под тебя его, покрасили специально, попросил его в красный, то что как бы ну в... Рули красные, да, а красный, ну она как бы красный, спорт, да. да, смотрится шильди красный и э, ресак красный, в принципе под капотом более так прикольно все это выглядит. Ну и ресивер, да, как вот владелец сказал, что э, после пяти она как раз подрываться начинает, а вот именно рисак uh, uh, X-Ray вот этот стандартный, он после пяти как раз начинает валиться все, то есть весь вот этот кайф от езды у нас теряется, у нас как бы получается низы uh, проваливаются из-за того, что фазы uh, валиков более широкие, но верхи не могут подняться и рост может происходить из-за того, что у нас ресивер, грубо говоря, гасит все это дело. А в сочетании с тайм-рейсом мы низы практически ничего там не теряем, то есть все как бы остается по-прежнему, ну почти так же, но зато вот этот рост на высоких оборотах никаких провалов нету по наполнению после 5000 Она как бы начинает там дальше идти, практически до отсечки. Даже чувствуешь вот это ну задницей своей что она вот прямо стремится и летит они вот не рычит просто и обороты есть это да вот как раз правильно вот рычит когда на стоке было она просто бедная там орет при этом ничего не происходит а сейчас прям чувствуется что ускорение идет то есть на сто процентов в идеале бы конечно взять бы стоковую спорт ну, и да. заехать причем мне даже больше интересно не с места, а где-нибудь вот где-то со ну, ста, третьей да. передачи, попробовать вообще, насколько вот разница будет. Но ну, чувствуется, что лучше гораздо. Ну, я думаю, может быть, попробуем потом как-то. На как самом деле, так да, так, я вот если вот. через тебя, может, как-нибудь как связаться с кем-то, кто Это не хотят. вопрос, да, я тоже об этом -то думал интересно. уже, но надо, я думаю, что... Люди соберутся, естественно, попробовать все это можно будет. И опять же, я телеметрию возьму с собой, можно будет замерить. Да. Просто почему сейчас мы не измеряем ничего по телеметрии, потому что нет смысла. Асфальт холодный, ну, как бы зацеп очень плохой. И там, где мы проводим тесты около завода Nissan. Там очень хороший примик, никого нету, никто не мешает, и там вот можно гонять, но там после зимы сейчас очень много песка, потому что там посыпали дорогу песком, и вот этот весь песок лежит на асфальте, то есть, ну, скользко, и тронуться нормально не получится. Надо дождаться просто э, мая, я думаю, где-то середина, наверное, там, а то и даже ближе к концу, когда вот будет погода стабильная, будет тепло, э, солнышко будет активное, нагревать хорошо асфальт и при этом как бы э, можно будет э, нормально замеры сделать ну и людей я думаю выним э, кому-нибудь я думаю что как-то надо всем интересно на обычным 1.8 со спортом покататься да ну надо все же пишут что это типа прям то же самое надо просто дождаться телеметрию возьму и как-нибудь собраться не знаю может быть на выходных на каких-то там я Планирую сделать такие денек, хотя бы там, ну, как-то проводить эти дни замеров э, по телеметрии, чтобы народ просто на разных машинах собирался, просто приезжал. Э, ну, и катались и замеряли просто. Будем переставлять телеметрию и смотреть, сколько машина проехала. Ну, просто ради интереса. То есть такие деньги как бы... Э, телеметрии грубо говоря устроить и на разных машинах там без разницы кто будет приезжать просто чтобы приезжали и делали замеры и мы понимали сколько какая какой автомобиль едет ну и там такие небольшие гоночки устроили чтобы опять же и по телеметрии померить и посмотреть как они едут и ходу и с места ну и будет видно сразу же всю вот эту разницу между автомобилями так что Думаю, что это устроим, но ближе уже к концу, наверное, мая все-таки там будет видно. Опять же, у нас сейчас эти, вот, эти карантины, все вот, это трепетение, когда это закончится, никто еще не знает. Ну что, мы сейчас едем обратно, э -э приедем, я думаю, что я логи обработаю и э -э запишу все эти все эти данные в прошивку уже в нормальную и прокатимся, проверим уже на нормальной прошивке. Вот, ребят, мы прошили все, то есть на, уже на, накатили на, наработанное на нормальную прошивку, в которой там э, ускорительный насос и все остальное работает. И плюс еще чего по поводу вот этой дурацкой истерии, которая была в последние дни, там происходило, что проверка там целостности прошивок, шита, не шита машина. Ну, я уже снимал, естественно, видео. Я на 1.8 продемонстрировал, что все нормально. Другие ребята продемонстрировали на 1.6, что все нормально. И никаких проблем не будет возникать, что прошивка как бы не видна. Ну вот, это Vesta Sport, чтобы вы видели. Вот он, Sport, да, все. И вот это, опять же, это дурацкая программка от ВАЗа. Которая как бы определяет целостность ну, прошивки, шито-не шито. Не шито. Как я и говорил, здесь ресивер tm то есть прошивочка моя, то есть все как бы это все сделано. Ну вот нажимаем кнопочку и все, видите, смайлик нормальный. Все, тип, типа не шито. Очередной раз доказываю то, что все это фуфло, не надо паниковать. Все, все отлично. Ну сейчас мы прокатимся, проверим уже на нормальной прошивке и, ну в общем-то, закончим все. Вот, ребят, мы уже накатили. Сейчас, вот, как я и говорил, едем, пробуем. валится немного но он совсем немного падает не так как э, на стандартном ресивере То есть, судя по всему тут валики так сделаны чтобы работало э, в диапазоне 5000 самый как бы был. поэтому дико смотреть когда ресак э, стоит низовой и на нем вот этот вот, не раскрутить мотор странно почему они так сделали Могли бы какой-нибудь вообще на спорт, конечно, поставить от ТМС ТМСовский Ресак И было бы куда лучше Но, судя по всему, решили не ставить то, по той причине, что, типа, в производстве, наверное, дороже Ну, не в производстве, а продаваться не будет автомобиль за, за счет того, что цена вырастет И решили оставить пластиковый этот ТМ, не ТМРС, этот x raves -ки. круговой и прямо как бы, ну, как заехали, так и уехали ну я естественно прошивку еще посмотрю дома, логи все более там досконально профильтрую, посмотрю что и как но на самом деле надо здесь именно с фазиком разбираться очень точно, чтобы выставлять его потому что я говорю, как и говорил что непонятна фаза этих валов Поэтому я не могу ничего Могу только экспериментальным путем Чего-то добиться Как мы вот это делали на Обычном 1.8 моторе Но здесь это не проканает Именно те таблицы с 1.8 Потому что сами валы другие Сейчас. Сейчас первый въезд будет на ЗСД, а нам дальше чуть-чуть заехать будет съезд заезд ну, да. на ЗСД и ЗСД уже накат. Лучше, да, в правее вставать. вот на съезд сюда и съедем, выйдем уже на кольцевом. куда грузовики идти. она именно, видишь, подрывается после трех, я так понимаю да, да. потому что валики именно рассчитаны именно на работу в этом диапазоне потому что так оно как бы не, не подрывается да, трех ну да, и... До трех вяленькая, а после вяленько. трех уже, как бы, нормально. Ну, здесь она короткая, она здесь собирается, потому что здесь съезжают. Сейчас тут помыкаемся, потому что... там меня еще человек ждет подъехал на прошивку на вести на 1.8 по моему хочет прошиться я ему говорил чтобы он к 16 приехал но чуть пораньше он приехал в общем, стоит ждет вот у нас все расширяет у нас одну вот эту вот часть гада закрыли и идут, идет расширение полос поэтому сужение и навстречку выезжаем практически куда ну, ко да, мне туда да, да, но ну, что-то по-моему что-то вред по-моему да не думаю что сейчас никто не работает из-за коронавируса ну, сейчас я тормозну, тогда тут в пробке нечего снимать, чуть подальше там, когда уже съедем, а, с кольца я сниму. Ну, вот мы с кольцевой съехали, сейчас вот уже к дому к моему едем. С пробку проехали как таковую. Да, ну, туда, да, оно тут никуда не уедет, что так и едем. от Nissan. Вот здесь вот а, гонки проводятся а, клубом Street Fighters. Вот здесь прямая, как бы такая она длинная. Далеко-далеко туда уходит. И за самим заводом а, собираются и а, там гоняют. А, чем она, этот раз хороша она прямая. Здесь она не проездная. Она чисто при заводах. как бы Ну вот квартал этот. И помимо этого не надо обрат... возвращать машину обратно. Тут по кругу как бы можно проехать и опять на старт встать. То есть постоянно старты давать и все, и не париться. Плюс, не помню в каком году, они освещение сделали, теперь и ночью там хорошо, то есть не в темноте эти гонки проходят, а именно при свете. Вот это очень большой плюс, причем с двух сторон фонарей. Пластичная она в принципе. Ну, да, да. Надо только вот проверить вот эти э, на холодную, чтобы будет, вот, конечно. Пока непонятно, я не понимаю, почему это происходит. Ну понятно, почему это объединение, наверное, смеси, но я ничего не трогал, чтобы там это происходило. Так она и на заводе такая же была по заводу один в один. Ну, ну То есть в то плане тоже могли прыгать обороты. Ну значит а потом... надо эту заводскую проблему будет решать, потому что. На моторах 1.8 Я же с этой проблемой, кстати, боролся На обычных 1.8 Там это была проблема Мы ее потом решили Все-таки Здесь лучше правее вставай Вообще лучше в правый ряд Потому что бывает налево поворачивать с двух рядов И, и опять, упремся в кого-нибудь. А проблема была на 1.8, как мне ребята, в общем-то, говорили и на стандартных прошивках, а когда я сделал 5 января, и зарелизил свою прошивку с изменением фаз и всего остального, там это как-то более усугублялось, я не знаю почему, и... Потом к 16 числу я эту проблему решил, мы с Витей, точнее, решили, он в Минске испытывал, а я здесь правил. Но как бы проблема эта ушла, то есть никаких заморочек уже не было. Здесь, я думаю, надо поступить ровно так же, только с учетом того, что здесь все-таки и валы другие, и все остальное, там топливо надо как-то по-другому поддавать, либо дроссель приоткрывать шире, скорее всего, из-за этого там вся эта проблема. тонны, ничего нету, то есть все четенько в общем тут уже такие пробочки начинаются ну в общем все в принципе нормально единственное, только потом посмотрим что будет по утру ну и проанализируя логи то есть мы это не заканчиваем это один из этапов у нас как таковой то есть у нас э, первые мы пробу, пробные были заезды. Сейчас у нас более плотно мы занялись этим делом. Ну и дальше продолжим. Я думаю, что доведем потихонечку прошивку от Веста Спорт прям до ума, так как она должна быть. Единственное, что дефицит с машинами. То есть, ну, как-то времени побольше надо уделять этому всему. Ну, Во-первых, не, не всегда оно у меня есть. И, опять же, у владельцев времени автомобилей тоже нету, чтобы приехать ко мне и как-то уделить это, время этому там надо чуть ли не целый день потратить, но это на, надо уже экспериментировать, то есть это не как сейчас мы прошили и все, ну то есть накатали, прошили, а там э, фазу надо будет именно экспериментально пододвинули, проехались, посмотрели, Про, ну то есть прошили, проехались, посмотрели и так вот каждый раз меняем, проезжаем, смотрим лучше, не лучше, смотрим какое наполнение, увеличилось не, или ухудшилось оно. По ровности работы, опять же, двигателя на малых оборотах, на холостых, там вот эти все вещи. Ну и будем доводить до ума. Так что, опять же, не забываем ходить под видео с ссылочками на контакты, на драйв у меня там в группу. Ну и также, соответственно, подписываемся, колокол жмем, ну и лайки там, не лайки, все это, это остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.